Uh, больше моих работ и запись на сеансы в директ Инстаграма. Ссылочка находится в описании под этим видеороликом. Также, возможно, Миха, если ему будет не впад, он еще вот сюда прикольно ставит, как будто мы в кино, и у нас спецэффекты. На заднем фоне взрывы, машины, пулеметы. Всем привет, друзья! В этом выпуске мы поговорим о том, как же стать тату-мастером. Ну, а бы хотелось, как всегда, с подарков для вас. В этом видео мы разыграем три места на мой обучающий курс, который будет проходить 1 декабря. Условия конкурса, как всегда, максимально простые. Первое – это подписаться на мой телеграм-канал «Кольня», ссылочка на который находится в описании под этим видеороликом. Поставить лайк этому видосу, написать «развернутый» комментарий. Главное, обязательно указывай свои соцсети, чтобы могли с тобой связаться. Ну а 20 октября именно в телеграм-канале Кольня мы объявим трех счастливчиков, которые примут участие в нашем обучении бесплатно. Для записи на сеанс ссылочка на мой инстаграм находится в описании под этим роликом. Переходи, подписывайся, пиши в директ. Конечно же, тикток. Куда же без него? 21 век, я ее, ну, блин, нафиг. Совсем скоро я снова сделаю тикток, поэтому скорее залетай, смотри смешные вид дямбы и подписывайся. Ну, сначала, наверное, нужно начать с того, что кто же такой вообще тату-мастер? Кто такой тату-мастер? Кто мы тату-мастера? Как назвать? И кто по как говорится? Давайте для этого вопроса обратимся в Википедию. Мне прям очень любопытно, на самом деле, самому вообще, что об этом поводу пишут Википедия, потому что я часто не задумывался об этом вопросе вот так со стороны, кто же такой татуировщик. Факт вот мы просто делаем татуировки. Кайфуем по жизни, просто с кайфом проводим время. Чё об этом пишет Википедия. Татуировщик, мастер татуировки, кольщик, человек, создающий изображение на теле человека путем введения в кожу специальных пигментов. Чего себе, как информативно. В древние времена декориды по татуировке использовали примитивные инструменты, как заточенные деревянные палочки или спицы. Но, в принципе, они далеко ушли, ничего не изменилось, также палками тыкаем друг другу в кожу. В принципе, всем всем понятно, да? Татуировщик это то, кто делает красивые клевые картинки на коже человека при помощи там, специальных инструментов путем введения пигмента в эту кожу. Все максимально просто и понятно. В профессию современного тату мастера входят три составляющих: это художник, артист и предприниматель. Давайте теперь о каждой составляющей поговорим более подробно. Художника можно разделить на два основных вида. Это исполнитель и творец. Каждый из нас в жизни творец. Ну, кто-то реально творец, а кто-то мудак-пиздец. Есть реально творца, есть творцы своего счастья. Они сами куют его. Кто такой творец, в моем понимании? Это тот, кто может полностью проект весь придумать. От идеи до реализации в качестве эскиза, ну конечно же, качественного выполнения татуировки. Исполнитель. Это человек, который не имеет нужных навыков, но очень сильно хочет развиваться в данном направлении. Я лично начинал как исполнитель. да. По итогу сейчас можно сказать о том, что я творец. Да, действительно, я сам могу полностью придумать весь проект. То есть какие вообще пункты можно использовать для того, чтобы прийти от исполнителя к творцу? Ну, Первый пункт, конечно же, это срисовка. То есть тут, в принципе, все элементарно просто. Берем какие-то референсы из интернета, не знаю, там, из жизни, и пытаемся полностью их перерисовать самостоятельно. На самом деле это очень сильно улучшает ваш художественный скилл, потому что полностью весь рисунок, даже если вы срисовываете его, но вы рисуете полностью самостоятельно. То есть срабатывает мышечная память, мы запоминаем, что делаем, и с каждым рисунком нам будет все проще и проще рисовать те или иные предметы. После того, как мы научились просто срисовывать, уже начинаем придумывать идеи наших эскизов самостоятельно. Но об этом чуть позже. Второй пункт — это программы, 21 век, существует огромное количество различных программ, всякие фотошопы, иллюстраторы, есть графические планшеты. Тут, на самом деле, мы уже просто-напросто применяем те функции, которые в этих программах есть. То есть там, вырезаем, склеиваем, грубо говоря, также берем эту фотографии из интернета и уже из них скрещиваем компенсационно какие-то более интересные вещи. То есть, в принципе, если у вас нету прям даже вообще навыков рисования, то можно этим пользоваться. На самом деле, научиться тем или иным вещам в этих программах не составляет никаких проблем. Огромное количество видео в интернете, как с нуля делать прикольные, интересные проекты. Но опять же, если у вас нет художественных навыков, вы не знаете, как это нарисовать и татуировать, то нужно брать что-то простое и начать тихонечко с этого простого создавать что-то более интересное. Третий пунктик. Я лично таким не пользовался, но слышал об этом и должен был вам рассказать. То есть это когда... Э к вам приходит клиент, вы услышаете от него информацию, что он бы хотел сделать, и передаете ее художнику, который для вас рисует ту или иную картину. Пункт, на самом деле, очень сомнительный, потому что, во-первых, вы являетесь таким фильтром да, между клиентом и художником. Не факт, что получится тот самый проект, который просил ваш заказчик. При всем при этом вы сами никак не развиваетесь, то есть ваш художественный навык остается на том же дерьмовом уровне поэтому такое есть, но блин пользоваться бы этим я, честно говоря, не стал. Четвертый пункт это у нас сторонние источники. Никакого не секрет, что в интернете есть огромное количество готовых эскизов, готовых решений. Я бы пользоваться прям этим не стал, то есть тупым копированием заниматься это вообще прям дикий зашквар. Но, к примеру, можно взять готовую идею татуировки, не именно ее реализацию, а идею и уже Самому ее перерисовать, переосмыслив по-своему и сделать уже свой индивидуальный какой-то эскиз. Такое возможно. Но тупое копирование это однозначно нет. Что же объединяет двух этих художников? Да, Художника-творца и художника-исполнителя. Это техника нанесения и медицина. Что я подразумеваю по технике нанесения? В прямом смысле, то есть этот художник должен идеально делать контура, точки, вип-шеринг, тени. Плотные покрасы. То есть по факту мы каждый раз выполняем одни и те же действия. То есть мы одинаково ведем контура, одинаково делаем тени, покрасы. Художник просто должен знать, как их делать правильно. Что подразумевает под медициной? Здесь не обязательно иметь медицинское образование. Необходимо просто знать какие-то основные моменты, есть, связанные со стерилизацией, с правильной работой кожи. Какой именно слой кожи мы должны внести пигмент так, чтобы он как можно дольше сохранился в течение жизни, как яркая, красивая татуировка. Где же нам взять да, ту самую информацию, связанную с техникой нанесения, конечно же, с медициной? Переходим мы к интересному пункту, такому как обучение. Где же всему этому научиться? Если с медициной дела обстоят гораздо проще, то есть, во-первых, конечно же, каждый мастер должен иметь мед Когда получаете мед там проходите основное обучение. То есть не говорите о коже, но о основных моментах стерилизации и безопасности все-таки вы ознакомитесь. Но уже дальше какую-то небольшую информацию можно самостоятельно книгах, проходя какие-то определенные мастер-классы. Тут, в принципе, не очень много. Основно это все равно теория, которую нам необходимо просто знать. Что касаемо техники нанесения, конечно же, тут все зависит от вашего опыта. То есть, грубо говоря, чем больше вы делаете татуировок, тем качественнее у вас получаются. Но есть три основных пункта, которым мне я хотел бы вам рассказать. Конечно же, это видеоуроки, то есть вы самостоятельно смотрите материал и уже по ним делаете татухи. Дальше у нас идет полноценное прям обучение, то есть, когда вы приезжаете в студию. И вас учат правильно делать татуировки. Ну и, конечно же, третий пункт — это мастер-классы. Когда у вас есть уже определенная база, и мастер-класс служит в качестве повышения вашей квалификации. Вы просто едете к мастеру с крутым уровнем, который вам нравится, который вас обучает делать те или иные какие-то интересные вещи. Э, на данный момент я считаю, что тату-мастера может вообще, на самом деле, любой, потому что огромное количество различной информации и обучения. Потому что в мое время, буквально 6 лет назад, Неких видеоуроков не было, все учились благодаря каким-то статьям, форумам. И на самом деле процесс обучения занимал огромное количество времени. Сейчас же можно прям быстро все изучить и уже приступить к наработке этих техник. Далее, вторая составляющая профессии кто – артист, ну либо же медийность. Да. Из чего она состоит? Во-первых, конечно, хотелось бы выделить это умение общаться с людьми. То есть в первую очередь мы общаемся с клиентами, которые либо же просто записываются к вам на консультацию, либо же на сеанс в соцсетях, либо же приходят, и вы общаетесь с ними вживую на консультации в студии. То есть, что я имею в виду про общение с клиентом? Это правильно преподнести себя, то есть тут прям от вашего общения с ним до вашего внешнего вида, запаха духов, до наличия кофемашины в студии, чтобы вы могли с ним спокойненько посидеть, попить кофейку, пообщаться, и он, кстати, сделал бы у вас татуировку. Далее, это работа с соцсетями. 21 век, уже не получится никому отсидеться где-то в углу, чтобы вас никто не видел. То есть обязательно нужно заводить вообще абсолютно все соцсети. Контакт, Инстаграм. Сейчас еще стреляет ТикТок. Всем рекомендую подписаться на мой ТикТок. Я совсем скоро стану звездой. Да. В этих соцсетях вы публикуете не только фотографии своих работ, публикуете Свою жизнь, чем вы занимаетесь, это все позволит вам привлечь новую аудиторию, которая в будущем захочет сделать у вас татуировку. Никому не интересно уже просто следить за татуировщиком в качестве работы. «Ой, он сделал классную татуху, он выложил классный видос» — это уже никому не интересно. Люди хотят знать, что вы кушаете, что вы пьете, как вы живете, чем занимаетесь, сколько у вас дома кошек, одна или сорок — это все поможет вам привлечь клиента. Благодаря тому, что он увидит какие-то ваши личные фотографии, либо же вашу жизнь, он уже заранее служит у вас психологический портрет. То есть, он будет знать, что придет на консультацию, пообщаться с приятным человеком, а не с каким-то грязным, ничем панком. В принципе, тут все понятно. И следующий пункт, который у нас идет, это реклама. То есть, вот у вас есть соцсети, благодаря которым можно себя как-то рекламировать. То есть, можно тут покупать и таргетную рекламу, и закупаться рекламу у различных блогеров, которые будут вас рекомендовать как мастера своей аудитории. На самом деле огромное количество вообще различной рекламы сейчас существует, но, наверное, самое лучшее это, конечно же, сарафанное радио. Просто один раз качественно сделать татуировку, человек посоветует в любом случае тебя, своему другу, подруге, бабушке, дедушке, которые при этом сделают вас такую же качественную татуировку. Я пробовал э, настраивать рекламу, в принципе, понимаю, как это работает, но... В данный момент я обращаюсь к специалисту, потому что, занимаясь бизнесом, я понимаю, что у каждого должна быть своя задача и каждый профессионал в своем деле. Проще всего обратиться к специалисту, который вам все правильно настроит и найдет вам вашего клиента. Но опять же, друзья, рекламировать начинайте только то, после того, как научитесь делать качественные татуировки. Я встречаю в соцсетях огромное количество бесполезной рекламы, где начинающий татуировщик, сделать первую татуировку и сразу заливать бабки на рекламу. По итогу человек смотрит, Спартак, говно, некрасиво, не буду подписываться. И по итогу, ты сливаешь деньги в трубу, не надо так делать. Дальше у нас идет индивидуальный стиль. Что это такое? Это, грубо говоря, художник, который прямо можно с первого взгляда узнать вообще. Даже если он идет за 15 метров впереди, сразу ты понимаешь, кто это делал. К этому мы приходим уже благодаря именно постоянному рисованию и развитию. Тут нужно быть действительно творцом, чтобы своим индивидуальным стилем выделиться среди толпы. Потому что сейчас татуировщиков становится очень много, и выделяются действительно только те, у кого присутствует самый индивидуальный стиль. Ну, следующий пункт, конечно же, это посещение мероприятий. Тут могут быть и конвенции, и различные тусовки. Именно комьюнити, да, татуировщиков. Не нужно тусоваться в баре с лакошами, это ни к чему не приведет, и ваших клиентов новых не найдет. А именно, общение с вашими коллегами на подобных мероприятиях может привести к новым знакомствам, связям, каким-то, может быть, интересным договоренностям, коллаборациям, спонсорству. То есть тут очень огромное количество пунктов, которые прям положительно повлияют на вашу карьеру. Как говорится, если хочешь чего-то добиться в определенной сфере, нужно находиться с людьми из этой же самой сферы. Ну и третья составляющая профессии, то есть это предприниматель. Не все, как бы, считают до сих пор, что это бизнес, некоторые почему-то считают, что у них это хобби, при всем при этом берут 50 тысяч рублей за сеансы, да, и говорят, что это у них хобби. В моей жизни я отношу это все-таки к предпринимательской деятельности. Давайте поговорим о ней поподробнее. О предпринимательской деятельности тренировщика, в принципе, как и о другой, можно говорить часами. Сейчас мы поговорим только об основных пунктах, грубо говоря, с чего мы начинаем, куда мы должны стремиться. Если вам интересна эта тема, потому что тема такая, достаточно информативная, Можете об этом мне в комментариях. Я для вас подготовлю полноценный бесплатный вебинар. Мы об этом поговорим подробнее. Кто не знает, я частенько провожу бесплатные вебинары. Все анонсы находятся в телеграм-канале Кольня. Поэтому подписывайтесь и будете в курсе всех новостей. Любой татуировщик начинает с маленького кабинета. Конечно, есть много ребят, которые начинают с домашней студии. Но об этом мы говорить не будем. Потому что это является незаконной деятельностью. Давайте об этом как-нибудь где-нибудь, потом за углом пообщаемся. Начинаем мы с небольшого кабинета. В принципе, тут прям достаточно 10 квадратных метров для того, чтобы просто-напросто удобно разложить мебель и без каких-либо проблем принимать своих клиентов. После того, как мы начинаем усердно трудиться и работать, количество ваших клиентов увеличивается, да? следовательно, появляются какие-то новые задачи, то есть нам необходим администратор, может быть, возможно, сразу управляющий, Следовательно, мы хотим все это делать, снимать на видосы, может быть, делать фотки, нам необходим оператор. И так мы можем приплести сюда огромное количество людей. То есть отсюда у нас складывается следующий пункт, как команда. То есть мы начинаем уже формировать какую-то полноценную свою команду, вместе с которой мы будем развивать наш бизнес. Следовательно, больше клиентов, большая команда, нас становится мало места в нашем кабинете. Мы переходим к следующему пункту. Студия. Вот мы арендуем студию. Ее масштабы уже зависят от ваших хотелок. Тут уже нужно понимать, сколько мастеров будут трудиться в вашей студии, на каких условиях, на проценте, на аренде. То есть какое количество людей будет стать в вашей команде. То есть управляющий, там, не знаю, оператор, дизайнер, там, не знаю, уборщица. То есть огромное количество людей сюда можно приписать, действительно. Тут уже все зависит от ваших хотелок. Следовательно, отталкиваясь от них мы арендуем пространство и уже подготавливаем его для работы, закупаем мебель, всякие там ништяки в плане сервиса, кофе, чаечек, PlayStation, организовываем все это дело и уже полноценно работаем как крупный такой масштабный бизнес, которым до сих пор будут называть малым. Но переходим к следующему пункту, когда у нас уже все построено, все красиво это выглядит, ребята работают, все классно, клево. Следующий пунктик у нас подходит как спонсоры. Зачем вообще нужны спонсоры? Огромное количество начинающих спонсировщиков спрашивают, да, как попасть типа, на спонсорство? А что спонсоры дают? А для чего? На самом деле они сами не знают для чего, но хотят. Потому что типа спонсорство считается уже как бы престижным. То, что тебя спонсируют какие-то крупные производители, считают тебя крутым чуваком и доверяют именно тебе высказать свое мнение по поводу их продукции. Спонсорство — такая же обширная тема. Можно говорить огромное количество, как к нему прийти, добиться дописаться вообще как это все происходит если вы хотите чтобы я поговорю по, по этому поводу также пишите в комментариях все обсудим все говорится для вас ну и уже наверное последний пунктик это гостевое место то есть именно ты как мастер катаешься небоже там по стране по европе по всему миру неважно то есть ты уже как постребованный специалист Берешь, едешь совершенно в другой город, в котором тебя ждут твои клиенты, да? То есть по факту ты там ни разу, может быть, и не был, но приезжаешь, тебя там ждут 15 человек, которые ты расписываешь на две недели, с ними работаешь, причем работаешь за более крупный прайс, чем ты работал у себя где-то в деревне, грубо говоря, да? Ты с ними отрабатываешь, зарабатываешь больше количество денег, делаешь крутые проекты, и счастливый, и довольный, едешь домой на родину. Не понимаю сразу тех ребят, которые сходу с лету пытаются кататься и делать татуировки везде и сразу. Я считаю, что это бесполезно. Необходимо сначала выстроить всю систему бизнеса, прям от А до Я. При этом параллельно с этой системой повышать свой скилл, становиться действительно качественным топовым мастером. И уже только после этого кататься куда хочешь и делать клевую татуировку. Почему я так говорю? Да потому, что нужно не напрашиваться, а быть долгожданным. Если это видео было для тебя полезным, ставь лайк. Если считаешь, что полное говно, пошел нахуй с этого канала вообще, иди отсюда, блядь, только лайки мы приветствуем. Ну, конечно же, напоминаю, что мы разыгрываем три места на обучение ко мне. Вся подобная информация находится также в комментариях. Переходим, читаем, И, конечно же, участвуем в конкурсе. Ну, а 20 октября. В телевизорном канале Кольня мы объявим победителей. Поэтому переходим, подписываемся и ждем результатов. Пока!